И сегодня у меня на обзоре новый fast проект. Также перед тем, как заходить в такие проекты, читайте правила инвестирования. Они у меня всегда в описании под видео есть ссылка. Вы переходите, читаете правила инвестирования. Если вам такая тема интересна, давайте сейчас приступим к регистрации, и далее я вам объясню, как здесь зарабатывать, сколько минимальный депозит, как добавить кошелек, ну и так далее. Для регистрации вам нужно прописать в первом поле электронную почту. Второе поле пароль. Третье поле подтверждаем данный пароль. Четвертое поле придумываем пароль для вывода денег. Я всегда придумываю 6 цифр. Здесь у вас будет код пригласителя и телеграм. Если он у вас есть, обязательно его здесь пропишите. И нажимаем кнопочку регистрация. Попадаем на вот такую вот страничку. Здесь, чтобы приобрести нам VIP Читаем информацию. Информация будет у меня на сайте. Здесь нам дают бонус 888 TRX за регистрацию. Минимальное пополнение 200 TRX. Минимальный вывод с данного проекта 10 TRX. И деньги можно снимать 3 раза в сутки. Комиссия 0% за вывод. VIP 1 стоит 200 TRX. Ежедневный доход у нас 15% vip 2 стоит 600 trx ежедневный доход 55 trx давайте посчитаем окупаемость например если мы пополняем на 200 разделяем на 15 получается 13 дней окупаемость если мы купим vip номер два он стоит 600 тронов разделяем это все на 55 трон Окупаемость у нас настает уже на 11 день. Если мы приобретем VIP 3, он стоит 1800 TRX. Разделяем на 171. Окупаемость получается также на 11 день. Партнерская программа здесь. Первый уровень 7%, второй 3%, третий уровень 2% старт данного проекта 15 апреля здесь вот служба поддержки и ссылка для регистрации чтобы здесь зарабатывать в первую очередь я всегда прописываю свой кошелек нажимаем вот withdraw method здесь нажимаем add withdraw method здесь у нас как всегда пишут usdt 20 Ну, это не USDT это не доллар, а это трон, потому что мы здесь пополняем в сети трон TRX. Не USDT, а троны пополняем. Ну, трон и USDT один и тот самый кошелек. Но ну, пополнение мы здесь делаем именно в тронах, не в USDT. Прописываем сюда свой кошелек USDT TRC 20. Здесь прописываем пароль для вывода денег, который мы придумывали при регистрации. И нажимаем кнопочку Submit. Итак, кошелечек мы добавили. Вот он у нас закрепился. Теперь, чтобы нам здесь начать зарабатывать, нажимаем кнопочку «Research», «Пополнение счета» и на этот адрес кошелька мы переводим ту сумму, на которую мы хотим открыть VIP. И когда транзакция подтвердится, нажимаем кнопочку «Submit», далее возвращаемся там, где у нас покупка VIP и здесь нажимаем тот VIP, на который мы пополнили. В моем случае это было VIP2. Если вы пополнили на VIP3, нажимаем вот здесь Join Now, у вас открывается VIP и мы здесь сможем с вами зарабатывать. Переходим на домашнюю страницу, здесь у вас есть вот профиль компании, можете посмотреть, также вы можете скачать вот приложение APK файл и вы можете прямо на сайте ознакомиться с тарифами VIP, вот здесь все прописано. Итак, чтобы выполнить задание, все по старинке, нажимаем на VIP, который вы приобрели, и выполняем задание, пока они не закончатся. Оплата прошла успешно, вот, все количество заказов исчерпано. Выполнили одно задание, теперь можем нажать кнопочку «Вывод», прописываем ту сумму, которая у вас на балансе, в моем случае это 83 трона, далее прописываем пароль для вывода денег, и свой кошелечек. вот Прописываем и нажимаем кнопочку Submit. Так, здесь у меня в проекте пишет успех, 83 трона должны быть у меня на балансе. Перехожу на биржу Binance. Обновляем здесь страничку. И вот она, выплата 83 трона у меня уже на счету. Данный проект он платит, кому он интересен, все полезные ссылки будут у меня в описании под данным видео. Всем желаю хорошего дня и всем пока.